Леди и джентльмены, всем привет, с вами снова Макс Репьев и вы на канале Репей Курортная недвижимость. И сегодня мы вместе с Анатолием приехали на закате посмотреть дом, который находится прямо напротив ПГТ Сириус. На самом деле мы его уже неоднократно показывали, но он действительно интересный, как с точки зрения цены, расположения, качества. И самое главное, что у него еще есть перспектива роста. И на самом деле мы очень много кому предлагаем его с точки зрения именно инвестирования, потому что здесь напротив сейчас создается нечто, чего в России не было никогда. Федеральная территория.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 здесь. И самое главное, что этот дом не стыдно никому показать, в нем не стыдно жить, он действительно с хорошими видами, он с хорошей территорией и самое главное, что он полностью готов, при этом цена у него действительно ну, ниже, чем многие дома, которые вообще э, строятся в Сочи или вообще есть готовые, причем в гораздо хуже расположением, чем это. Наверное, каждый дом нужно начинать с участка. Давайте расскажу вам, что здесь 7 соток земли, которые можно еще доукомплектовать. Кстати, вот э, если мы выше чуть поднимемся, то мы увидим с вами, что растут мандарины или апельсины. То есть, вот они, пожалуйста. Я, наверное, просто отсюда сейчас вам буду рассказывать, как это все выглядит. То есть, вот у нас ворота на заезд на саму территорию. И вот мы запарковали машину. То есть, как вы понимаете, можно еще одну поставить сзади, одну можно поставить туда, одну сюда, одну сюда. Ну, короче, Штук пять влезет, но, как правило, семьи используют, но ну, две, максимум три машины, так что здесь проблем с этим вообще не будет никаких. Мандарины растут, и очень много разных плодоносящих вообще здесь культур высажено. Вот на эту часть, мне кажется, просится хорошая беседка, но она пока свободна, то есть вы ее можете эксплуатировать. На самом деле, документально, сам дом стоит на пяти сотках земли, а эта часть идет сервитута. То есть здесь никто ничего не может построить, никто ничего не может сделать, потому что здесь проходит труба. Вот так. И для того, чтобы эту трубу обслуживать, нужно, естественно, выделить для нее сервитут. То есть вы можете только облагородить и как-то ухаживать за этой территорией, но не можете здесь поставить никакую беседку. Но по факту этой землей вы можете пользоваться. Поставить здесь забор, как это здесь сделано. Главное только обеспечить доступ, если вдруг что-то потребуется. А документально дом находится на пятисотках, но двумя вот этими вот здесь пользуются. Это на самом деле достаточно частая практика в Сочи. И не стоит на этом заострять какое-то внимание. Так делает много кто. И самое главное здесь не перегибать палку. И не строить вот здесь того, чего строить нельзя. То есть вы можете использовать свою территорию без всяких проблем. Та, которая... У вас физически законные. Также, наверное, я хочу обратить внимание на соседство. То есть здесь стоят хорошие особнячки. И здесь в основном у нас частное домовладение. Здесь вот также еще, ребята, построят дом. Ну и, в принципе, по территории видно, да, что не какие-то колхозники здесь собрались. И люди с нормальным вкусом, которые готовы вкладывать в свою территорию, строить это все для себя и реализовывать хорошие проекты. Давайте, наверное, теперь пройдемся немножко по территории, я вам просто покажу, расскажу, как это все выглядит. Толян, вообще, расскажи, как тебе место. Ну, место классное, ну, тут что говорить, место само себя говорит. Просто я когда снимал этот видос как-то в формате бложика, а не отдельным видосом, просто сейчас мы снимаем конкретно отдельный дом, у нас не будет сегодня ничего больше, я говорил про то, что вот место, вот оно крутое, то есть вот ледовый дворец большой, фишт, олимпийский огонь, айсберг, здесь сочи автодром, вот сам Сириус, вот строят здесь концертный зал, то есть именно только из-за этой локации, то что здесь идет глобальная стройка, цена вырастет. Цену на дом я, естественно, вам объявлю в конце и объясню, сколько она на мой взгляд будет стоить. Дальше А сам участок, если вы думали, что он вот такой вот маленький Нет, это не так Потому что здесь еще есть нижний каскад Который я бы, честно, использовал как бассейн То есть отсюда нужно сделать какую-то лестницу И вот здесь вот разместить бассейн Но Толян вот еще говорит, что можно поставить какую-нибудь баню сюда да. Ну, баню, в принципе, можно сделать вот здесь. Сам дом э, сделан из хороших материалов. Мне, на самом деле, не очень нравится цвет здесь, но это все, благо, достаточно быстро перекрашивается. Но, опять же, кому-то, например, нравится персиковый, пожалуйста, используйте персиковый. Просто по соседству персикового нет ни одного. Этот белый, этот белый, тот тоже белый. Ну, то есть персиковые здесь как бы да, но это вот вопрос просто чисто вкусовщины. Проблемы нет. Мне очень нравится, что здесь используются порталы. Это алюминиевые конструкции, сдвижные, большие окна, хорошие, самое главное, качественные. Мы сейчас с вами зайдем внутрь, и вы это все посмотрите. Но сам дом построен в таком как бы средиземноморском стиле. Очень эстетичный, очень такой правильный, хороший. В нем всего 200 квадратных метров, но опять же, как всего. То есть, пожалуйста, вы спокойно делаете 3 спальни сверху и большую кухню-гостиную. Вот еще обратная такая территория. Пойдемте вот так вот вокруг теперь обойдем. Но здесь прям просится бассейн. Вот он прям здесь необходим. Обойдем и посмотрим. На самом деле сейчас очень много домов. Строится в бюджете там 80 миллионов 50 миллионов, 100 миллионов и так далее Но они будут черновые и без территории Здесь у вас есть газовая труба Есть полностью готовая территория с плиточкой Есть уже культуры, которые высажены Полностью подключенные коммуникации Вот эта вот штука мне очень нравится С подсветкой Смотрится очень симпатично Самое главное, конечно, здесь вид. Мы сейчас поднимемся с вами на второй этаж вот туда, выйдем на балкон и вы посмотрите, какой вид открывается оттуда. К сожалению, в доме пока еще не подключен свет, но тем не менее, то есть пока мы еще на закате можем посмотреть вот эта часть. Ее на самом деле мы просто показывали нескольким клиентам этот дом, говорили про то, что можно вот на этой зоне сделать две спальни то есть раз, два и санузел, можно здесь сделать именно гостиную. Но гостиную лучше ввести наверх, потому что оттуда виды лучше открываются. Спальни вы все равно просто спите. А, вот, кстати, про слайд конструкции, про порталы. Все это выглядит хорошо и увесисто. Все нормально открывается. И самое главное, что вы этим решением расширяете площадь самого дома. То есть, если у вас здесь есть бассейн, вы вышли и прямо вот в него можете нырнуть Прямо из кухни Здесь столики какие-то Какую-то историю можно поставить и просто наслаждаться Даже на самом деле отсюда Хорошо видно море Просто сегодня оно у нас сильно сливается Но если камера конечно передаст Вот эту контрастную полоску То пожалуйста вы его увидите Но весь Сириус как на ладони И вот кстати Много кто говорит Ой это же Адлер тут же самолет взлетает Вот там вот где-то самолет какой-то сейчас летит вот, послушайте. Короче, проблем особых нет. портальной конструкции, это, конечно, очень крутая штука. Ну вот, то точно такое же стоит, я думаю, не будем его открывать. Пойдемте поднимемся наверх, посмотрим. Так, ну, прям под кухню. <связь> ну и это точно так же. Ну, либо это, либо то. Да, э, на самом деле, очень хорошее решение, правильно Талян заметил, что если вы, например, делаете здесь кухню, вы можете ее сделать вровень с окном, то есть сюда продлить саму столешницу, рабочую поверхность. Я вот у себя дома сейчас как раз так делаю, то есть у вас будет кухня, перетекающая туда. Но я бы на самом деле лучше использовал бы вот то окно, потому что там у вас вид будет открываться на собственную территорию и отсюда еще и море видно. То есть, ну выглядит вроде бы неплохо. Ну, и вообще, вот, тоже классно, да, на машине а здесь жена готовит и ты все видишь ты так ты знаешь уже что у тебя приготовлено курочка стоит дымится может быть что-то еще согласен согласен и еще хотел бы обратить внимание на Широкую то, лестницу? Широкая, широкая лестница наверное да. где-то полтора метра скорее всего шириной ну так визуально это очень большая редкость и это классно а, абсолютно согласен. Я это просто в прошлых видосах уже тоже говорил про широкую лестницу. Толян вот даже не замечает этого, вот сразу сказал, что да, это в натуре так. А, сразу хочу, наверное, сказать про конструктив дома, что он действительно построен качественно. То есть здесь монолитная конструкция. То есть вот вы видите а, балки ригеля. И вы видите нормально заполненный керамзитоблок. Это не шлакоблок, это керамзит. Это экологичный материал. И все швы, как вы видите, здесь заизолированный, Никаких там заваленных стен, каких-то дырок, ничего здесь такого нет. Пойдемте поднимемся на второй этаж и посмотрим, как выглядит он. А когда мы крайний раз снимали видос, не было еще ограждения самых балконов, но сейчас они есть. На самом деле, мне не очень нравится решение с тем, что они матовые, и я, честно, хотел, чтобы они были бы стеклянные, но они как бы стеклянные, но матовые получились. Вид открывается действительно потрясающий. Камера, конечно, жаль, не передает это сейчас все в нормальных пропорциях, как это должно быть, как это в виде человеческих глаз. Но я вам просто сейчас сделаю такой маленький видос на телефон. У меня просто есть здесь возможность 50 миллиметров объектива. И вот... Вот так это все видит человеческий глаз. То есть мы видим Фишт, мы видим Большой, Олимпийский огонь, видим весь Сириус, Сочи автодром, вот море у нас сливается. Ну, как бы здесь есть абсолютно все. Единственный, наверное, такой глобальный минус, это то, что мы находимся немножечко на вершине, и вот по этим дорогам очень любят гонять ребята. Вот, в принципе, мы сейчас это видим, слышим, и здесь будет немножко шумновато. Но к этому абсолютно без всяких проблем можно привыкнуть. Я думаю, что в течение... Ну, вот ты, Толян, живешь в Белом дворце. У вас снизу на курорт там, там мотоциклисты и все-все-все тоже -все ездят. -все в 11 часов вечера, ровно в 11, проезжают какие-то э, люди, для которых у меня есть уже свое название. Вот. Не буду говорить. Но они почему-то именно в 11 там, очень громко проезжают. Но вообще так в основном уже привык. Ты знаешь что они в мы живем с вами не в каком-нибудь селе не где-то в лесу это все-таки территория это социум это город и здесь вы будете встречаться как с плюсами так и с минусами но самое главное что вы должны знать здесь будет очень крутое обучение здесь будет очень крутой сервис здесь будет очень крутой органный или как там концертный зал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 Для сравнения, бюджет, именно доход Москвы за год 2,8 триллиона рублей. 4 триллиона выделено вот сюда. Вы можете представить просто сколько это и поймете, как это все в дальнейшем заиграет своими красками. И самое главное, что здесь есть действительно сервис. Здесь есть хорошие отели, здесь собирается нормальный контингент. Здесь есть нормальные рестораны, в которых не стыдно. Оставить деньги на чай, потому что тебя там нормально обслужили, потому что там вкусно, хорошо и самое главное, не сильно-то и дорого. То есть именно эта территория, она, конечно, не для большинства жителей страны. Она именно для тех, кто хочет именно вот этого социума. То есть здесь вы его и получите. И вдобавок еще получите нормальные виды. Но нужно купить вот такой вот дом, который общей площадью 196 квадратных метров. Планируется он... Ну, если, например, брать именно этот этаж, то здесь одна спальня, вторая, третья, ну и вот здесь санузел. Если не хотите, например, делать из этого дома три спальни, то тогда одна спальня, вторая, здесь большая гардеробная и еще один большой санузел. А снизу у вас будет большая кухня-гостиная примерно вот такого же размера. Ну и теперь, я думаю, есть смысл поговорить о цене, но для того, чтобы поговорить о цене, нужно снова выйти на балкон. Давайте хоть затестим еще одну дверь, чтобы вы понимали, что все здесь работает, все качественно и все хорошо. Короче, на сегодняшний день дом стоит 50 миллионов рублей. 50 миллионов рублей и 7 фактических соток у него земли, 5 у него оформлено в собственности. Здесь вы можете реализовать бассейн, сад я вам уже показал, территорию я вам тоже показал. И мне кажется, что если, например, покупая этот дом и оставляя его там примерно на год, его можно продать за 70. И продать это все можно будет за 70 не потому, что недвижимость в Сочи там дорожает куда-то снова или еще что-то. Просто потому, что вот здесь есть развитие. Все. Только из-за того, что сюда вкладывают бабки, что здесь делают концертный центр, что здесь строят университет, что сюда едет и едет и едет нормальный контингент людей. Только из-за этого цена именно на этот дом занижена. Ты вот у нас занимаешься домами, э, и я думаю, что ты вообще просто скажи свое мнение, стоит ли этот дом 50 и ошибаюсь я или нет. Мы можем просто ну, начать с того, что за сотку земли в данном районе э, порядка 5 миллионов. Ну, то есть здесь их 5. Вот 25 только стоит земля. Вот Плюс, ну, как бы все грамотно, не из дешевых материалов. Попробую еще поставить. Вот. Ну да, и плюс территория, кстати. Ну, Я, кстати, почему-то не подумал, вот не, не стал рассчитывать, как ты считаешь. Ну, Так-то да, там... Толяна абсолютно сейчас прав, потому что реально сотка земли сейчас в этом районе стоит в пределах 5 миллионов рублей. Коробку поставить... Порталы только одни Сейчас, если вы будете заказывать На этот дом вам будет примерно в 3 миллиона рублей Это все нужно залить Это все нужно сделать Подключить коммуникации, посадить деревья Поставить там септики и еще что-нибудь Опорные стены Опорные, стены. опорные стены, очень, стены очень много съедают Бюджета И как бы вообще По земле это только начало 5 миллионов это только начало ну, Начало разговора то есть от 5 миллионов вот именно это место там может быть где-то за горой чуть подальше но два с половиной три можно поискать а здесь прямо от 5 еще нужно поискать поэтому ну и место да еще окружение рядом да здесь есть вот какие-то старые постройки это вопросов нет но это постепенно убирается то есть если приехать даже три года назад сюда Здесь вот этого ничего абсолютно не было Здесь именно старые полуразвалившиеся домики были Их постепенно выкупают, постепенно приводят территорию в порядок Постепенно растут вот такие красавцы Ну, в принципе, все такого вида симпатичного достаточно да? да, я думаю, что лет через 10 мы как раз таки увидим Здесь действительно райончик из нормального уровня домов Как этот, как вот эти, как вот снизу стоит Как вот этот, с которым мы, безусловно, находимся Он действительно крутой вот, честно, моя вкусовщина говорит мне, что его нужно перекрасить немножко в другие цвета. Вам может нравиться и так. То есть, меня он не сказать, что прям смущает. Мне просто, ну, чуть-чуть, по моему вкусовому предпочтению, он не подходит. Но я смотрю на функционал. Я смотрю на то, как это все сделано. Что вот эта только штуковина стоит так до хрена денег, что вы даже не представляете. Много, на самом деле, моментов. Которые здесь э, применены и которые вы вот просто, ну вот, если картинку смотреть, не поймете. Но картинка здесь, самое главное, вот это И мы как раз сейчас очень много разговариваем для того, чтобы увидеть, как сейчас будет зажигаться Сириус, чтобы показать вам, как он выглядит вечером. Это очень круто выглядит. Вы сейчас увидели, как это выглядит в вечернее время, как зажигается Сириус. Поверьте, здесь интересно смотреть и днем из окна, и вечером из окна. Место действительно атмосферное. И дом стоит 50 миллионов рублей. Я думаю, реально его можно через год продать за 70. Поэтому проблемы нет. И для его удорожания я бы сделал вот здесь бассейн. Бассейн обойдется примерно в 2-3, может быть, 4 миллиона рублей. В зависимости от того, какой вы захотите. И еще поставить какую-нибудь небольшую баню. Тогда его можно будет и за 80 продать. То есть вкладываете там 4, 5, 6 и продаете его уже на десятку дороже от 70, которые я вам только что говорил. Короче, господа, если интересно конкретно пообщаться по этому дому, то, пожалуйста, ссылочки указаны внизу в описании к этому видосу. Я буду рад вас всех услышать. И есть у нас ребята, которые вам сделают обзорную экскурсию по домам, которые покажут вам вообще все, что есть. А потом вы сами поймете, что предложение действительно стоящее. Ну, это просто нужно понять. Ссылочки внизу. Господа, вам всем удачи, хорошего настроения и пока.